Всем привет! Меня зовут Андрей. И сегодня я хотел бы проверить игру с выводом средств "Такси Money. В данной игре можно зарабатывать реальные деньги, покупая различные такси. Эти такси имеют разный срок окупаемости от 2 до 3 месяцев. Минимальная стоимость такси 149 рублей. На данный момент я еще купил ни одной такси, ни одной машины у меня нету, и я хотел бы вложить 770 рублей, чтобы купить такси первого уровня и вот это бонусное такси за 999 рублей. Сейчас действует акция, при первом пополнении дают бонус в виде 50% сверху. Особенность данной игры в том, что здесь нету какой-то промежуточного продукта, например, яиц, серебра и так далее. Эти машины сразу приносят деньги, которые можно сразу выводить, что достаточно оригинально. Так вот, деньги здесь можно выводить на различные системы, такие как Payr, PerfectMoney, деньги WebMoney и так далее. Но об этом я расскажу в следующем видео, когда наберу минималку. Так вот, для начала необходимо пополнить свой баланс, чтобы купить такси. Как я и сказал, что я закину 770 рублей и получу бонус сверху 50%. Сейчас мне придет пароль на смс. Все, подтверд операцию подтверждаю перевод успешно завершен. возвращаемся на сайт магазина как видите мой баланс пополнен теперь можно приступить к покупке такси сначала покупаем вот это модное такси подтверждаю так и еще остался 161 рубль можно купить Самое простенькое такси первого уровня. Также покупаю. Вот, как видите, у меня появилось два такси. И они начинают мне приносить реальные деньги. Как только я наберу здесь минималку для вывода, я запишу следующее видео, в котором продемонстрирую также видео «Вывод денег». С вами был Андрей. Желаю вам успешного заработка в интернете. Всем пока!